No Surrender Adventure Park. Такое все у них яркое цветастое Да, это типа Панда парк. Тут много разных VR-аттракционов. Лазертак выглядит каким-то нерабочим. Здесь есть какое-то приложение для постоянных игроков. За О! что Вот Я думаю, It's look like a city in the little, world. Yeah, yes. Like uh huh. But uh huh. We do have a uh, we do have music that we'll play through uh -huh. the arena, and we also uh -huh. do have changing color lights. So it's a it's a thirty minute experience, twenty minute game time. Twenty minutes. Yes. Yeah. Yep. Прикольная арена, да, для внеаренки очень здорово. Еще их, ну, в центре оформлено. Очень жаль, что у нас не получится сегодня поиграть, к сожалению, лазер так у них сейчас работает по предварительной записи и на большие группы. Но хорошо, что замечательная администрация показала нам арену, провела такую чудную экскурсию, все рассказала, что мы приехали в Laser Tagging and Maze. Судя по картинкам, судя по гуглу, в здешнем лазертаге установлено оборудование Лазер Runner. Лично я в него никогда еще не играл, но снимали на него выпуск про историю лазертаг-оборудования. Так что он вот здесь вот появится в подсказочке на канале, посмотрите обязательно. А сейчас мы наконец-то попробуем поиграть в Лазер Runner. Надеюсь, что у нас получится. вендина трендинг. трендинг. Okay. Вы обратили внимание, какой харизматичный индус Мне кажется, он раньше работал в лазертаге из Индии Выпуски про Индию посмотрите обязательно Он тоже был у нас на канале Мы, кстати, судя по всему в лазертаке будем играть на Индии Со всеми желающими, судя по тому, что он сказал Запустит оборудование, мы пойдем играть Пока небольшой ангурчик Лазерный лабиринт маленький, неинтересный 6 долларов от... за него отдавать мне, честно говоря, жалко Аппаратики старенькие, ушатенькие. Визуальное оформление оставляет желать лучшего, кроме вот этой стены. То есть вот стена разрисована, стена красивая, входы на арену классные, но почему-то паркетная доска на полу с потолочными светильниками. При этом есть ну, как бы нормальные аппараты, то есть такое чувство, что они все-таки доставляют их сюда. Потерум, Здесь у нас пати -рум. Мы секретно проникли в потерум. Неработающие аппараты. Музей игровых аппаратов, да, мы попали. Это местная команда профессионалов в спорте все, как будто они прям тут ну, да. тренировались. Да. Это награждение прям. Это первый да, лазер, так где выдают распечатки. Кстати, дельта Strike, может быть, выдавали в лазер Legacy. Мы просто не спросили. У них есть приложуха для постоянных игроков. Распечатки есть, табло результатов нет. То есть оно либо не работает, либо отсутствует. Поэтому единственный способ узнать, какое ты за место и как сыграла твоя команда, это распечатки. Поэтому эти распечатки здесь и даются. Let's go прикольно когда брифинг оформлен как какой-то э, командная рубка корабля она конечно ну так достаточно просто нарисована но тем не менее нарисована о это не рисунок прикольно объемные прям декорации камеры хранения нет куртку предложил положить вот сюда вот на стол и сказал что закроет эту комнату пока мы будем играть жилетики э, видали вида видали лучшие года слушайте вам наверное не видно Арена достаточно темная, но при этом она очень неплохо оформлена. Класс! Арена мне нравится. А вот оборудование бестолковое, интересно, что такое 11... Ой, это время игры, наверное? Ты секонд... Ты... На втором месте ты. А я? А, 7000 у меня очков. Ну, уберите у меня из рук камеру. Распечатки это прикольно. Поиграли на оборудовании лазер раннер. Само по себе оборудование, конечно, не очень. Интересная у него концепция одна: это то, что для выстрела нужно нажать курок полностью, а для прицеливания, чтобы появился лазерный целеуказатель нужно нажать пусковой крючок наполовину. Это не сразу очевидно. Дети бегают, стреляют во все, что движется, но когда ты понимаешь. Методику получается очень неплохо. Ты сначала зажимаешь курочек, прицеливаешься и потом с одного выстрела убиваешь соперников. Это, в принципе, очень интересная механика. Надо бы ее реализовать в каких-нибудь режимах. Сделать там режим снайпера или что-нибудь типа того. Арена впечатляющее такое чувство, по крайней мере такую картинку, такую фотографию я видел э, у Creative Works, но сама по себе арена выглядит, как будто ребят делали ее самостоятельно, мы познакомились с братом владельца этой замечательной арены, который работает здесь, Он рассказал, что 15 месяцев они были закрыты, что было очень тяжело, что у них было две локации, одну из которых пришлось закрыть, и вот сейчас они работают здесь, и народ постепенно возвращается, но ну, видно, что здесь тоже после пандемии не все восстановилось, там половина патерумов не работает, все так немножко захламлено, но центр работает с 2010 года. И он работает, оборудование работает, обор... арена в нормальном состоянии, Ну, но файе, конечно, из 2010-х. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. С вас лайк, коммент, подписка, колокольчик и. ГОУ! Лейзита!